Здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я преподаватель и консультант в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой, И сегодня мы с вами продолжаем серию видео, посвященную такому замечательному инструменту, как «12 дворцов судьбы». Если вас более глубоко интересует эта тема, если вам интересна она, если вам нужны очень эффективные инструменты для коррекции своей карты, для коррекции своей судьбы, для расшифровки потенциала, характера человека, то проходите по ссылке ниже и бронируйте свое участие в закрытом мастер-классе, посвященном данной технике. Бронируйте участие по самой годной выгодной цене. И сегодня мы с вами поговорим о дворце номер 11, это «Дворец движения внешних проявлений или самовыражения». Напомню, что построить дворцы судьбы вы можете есть. Вам известен час вашего рождения. Вы должны пройти на калькулятор. Это на сайте Натальи Пугачевой есть калькулятор Бадзы. Вести туда дату своего рождения, время своего рождения. Обязательно ввести место вашего рождения, потому что будет, время будет пересчитываться в зависимости от того, в каком месте географически вы рождены. И получить свою карту Бадзы и 12 дворцов. Дворец. Движение или самовыражение. Этот дворец у нас отвечает не только за то, что человек может передвигаться, да, иметь профессию какую-то, связанную с разъездами, эмигрировать. Этот дворец еще также и дает возможность расшифровать, насколько человек склонен к саморазвитию, насколько человек склонен к тому, чтобы ясно, четко и понятно излагать свои мысли окружающим. То есть у хороших ораторов, у хороших, ну не то чтобы хороших, у многих актеров этот дворец либо содержит благоприятные элементы, либо хорошие символические звезды, либо этот дворец... На высокой позиции почему потому что этот дворец еще отвечает за действие человека в том числе то есть люди с хорошим дворцом движения они могут быть преподавателями коучами ораторами ну естественно этот дворец говорит о том что человек действительно может либо иметь профессию связанную с перемещениями там сфера туризма какие-то там заграничные поездки контракты и мнение, что если у человека, предположим, этот дворец благоприятен, сложновато ему находиться, например, ну, в кабине, на кабинетной работе. Да? То есть человека внутренне подталкивает к тому, что он должен перемещаться, развиваться. И, ну, раз так бывает, что у человека, предположим, этот дворец неблагоприятен, но какие-то факторы указывают на то, что человек э, хочет все равно постоянно перемещаться, и, и некоторым эти поездки и перемещения, миграция дают положительные результаты, таким людям, у которых вот ситуация вышеописанная, они могут быть как кочевниками, да? то есть приехали в одно место пожили, не получилось, приехали во второе место пожили, то есть могут, как говорится, э, Постоянно перемену мест организовывать себе, но не очень все это их внутренним будет радовать или не все будет благополучно э, складываться. Так что это достаточно важный друзья дворец по причине того, что в нем заключено очень много факторов, да, которые влияют на жизнь человека. Также этот дворец еще отвечает, это как мы говорили с вами о дворце э, друзей да, когда человеку могут. Э, помогать да, какие-то люди, э, там, коллеги. А в дворце движения человек, э, если у него он хороший, он может получать удачу извне, да, то есть от, от смены каких-то обстоятельств, от своего развития. Если человек будет развиваться от переезда, он может получать дополнительную удачу. И э, если, как данной конкретной карте, мы смотрим, что в дворце движения здесь стоит склонность к богатству, да, и э, помимо этого это еще земновес звезд, ну, класса путешествующей лошади. То есть хороший признак, когда в дворце движения стоит почтовая лошадь или благородный человек, то есть это э, усиливает удачу. И у человека в данном конкретном случае стоит склонность к богатству, то э, человек может зарабатывать за счет вот, своих путешествий. за перемещений, за счет работы которая связана с перемещениями либо с множеством контактов либо с развитием каким-то постоянным зарабатывать себе деньги если в дворце движения стоит братство то считается, что человек будет проявлять стремление строить связи с людьми, да, потому что это дворец перемещений, и ему будет это важно. Если этот знак для него благоприятен, то человек за счет построения социальных связей с людьми может добиться успеха. Если стоит грабитель богатства в дворце движения, то считается, что человек тоже будет социализирован достаточно, и тут немножко более в другом ключе – он будет конкурировать и за счет своей конкуренции выигрывать, если этот элемент благоприятен. Если у человека стоит дух наслаждения в дворце движения, то человек может удовольствие получать, потому что дух наслаждения у нас связан с удовольствием от своих перемещений, от развития. Если у человека стоит вызов власти дворце движения, то у человека может быть хороший ораторский талант, если это благоприятно ему, и он может менять мир вокруг себя. Так, да? То есть есть личности, которые, как сказать, подстраивают мир под себя в плане каких-то своих изобретений каких-то своих речей да то есть такие люди могут пытаться и в хорошем раскладе это может у них получаться если стоит склонность к богатству, мы с вами уже говорили об этом божестве, обычные деньги или прямое богатство, ну и как и склонность, в принципе, человек может зарабатывать на, э, в отраслях, там, связанных с туризмом, с коммуникациями, с перемещением в пространстве. То есть это же не только какие-то заграничные перемещения а на заграницу, это могут быть курьерские службы, да, которые вот сейчас у нас в наше время очень э, непростое, да, очень востребованные. То есть все, что связано с перемещениями и развитием, актерское мастерство. Кстати, наслаждение и вызов власти тоже могут давать человеку возможность развиваться в этих сферах, потому что актеры, ораторы, коучи ⁇ это люди, которые доносят до нас, пытаются изменить в том числе наше сознание. Если у человека стоит убийца на седьмой позиции или экстремальная власть, то человек может тоже быть мотиватором, человек может занимать какие-то должности, да, которые координатор да, каких-то проектов, связанных глобальных, да, там с какими-то сферами, связанными тоже с перемещением. Но у человека будут амбиции в этой, в этой сфере. То есть, если, предположим, например, человеку с вызовом власти или духом наслаждения, или деньгами, этот человек, который получает, ну, с вызовом власти, там, как актер получается, модуль творения, да, от того, что он проникает в сознание да, других людей, хорошо играет, как мы, как мы говорим. Человек, которого стоят деньги, он получает доход, да, от от этих сфер то человек с властью в этой в этом дворце будет особенно с экстраординарной властью, или убийцы на седьмой позиции он будет помимо вот этих всех остальных целей преследовать еще и цель амбициозную да то есть он будет желать еще и повелевать людьми если у человека стоит правильная власть в дворце движения и перемещения, да, то э, человек будет тут же пытаться как-то себя на этом поприще проявить, да, там повелеванием умов, но это будет более мягко проявлено в плане того, что человек, предположим, приходит на работу, куда-то устраивается и потихонечку там свои правила вводит, да, например, как-то график себе более удобный делает или как-то как с руководством договаривается, то есть ну, человек будет тоже пытаться использовать это в каких-то административных целях, но более мягко, нежели если бы там стояла экстраординарная власть. Если у человека стоят, например, правильная печать, то, то тогда человек может заниматься, предположим, поездками с образовательными целями или быть преподавателем да, хорошим, потому что он сможет донести до слушателей свои мысли. Если стоят косая печать, то считается, вот есть такое мнение, что человек может стать знаменитым. Ну, знаменитым человек может стать не только с косой печатью, но и с другими божествами, но тут есть такая оговорка. Соответственно, косая печать – это что-то еще нетрадиционное, это что-то либо нетрадиционное в плане чего-то очень старого, либо нетрадиционное в плане того, что это какие-то ноу-хау, которые еще не общество еще не восприняло до конца, да, и поэтому люди, ну, с, с косыми печатями могут предвидеть, да, что-то и за счет этого выигрывать. Ну, естественно, на нашем закрытом мастер-классе мы будем каждое божество, каждую символическую звезду мы будем очень активно изучать, очень глубоко. И дворец движения — это еще тот самый дворец, по которому смотрят, в том числе, благоприятна ли человеку миграция, надо ли ему уехать за пределы своего города как минимум. Ну вот, не обязательно в другую страну, но, по крайней мере, в другой какой-то город или, или действительно в другую страну. Так что этот дворец очень важен, да, он очень важен в анализе. Если вам понравилось видео, то ставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на наш канал. Если вы хотите участвовать в нашем закрытом мастер-классе, но закрытый мастер-класс это образное название, потому что это будет целый учебный курс, который займет от 12 до 15-16 уроков. Все правила мы будем отрабатывать на ваших картах, да, то есть э, все, что мы будем изучать, мы будем подкреплять именно вашими... Практическими, будем практическими занятиями с вашими картами. В следующем видео мы рассмотрим последний дворец, дворец родителей, дворец номер 12, он же дворец родины, как говорят, да, то есть если дворец движения и внешних проявлений или самоуражения это дворец, который вам не направлен, то дворец родителей это то, что связано с нашей исторической малой родиной. И по этому дворцу в древности смотрели, кому из наследников хорошо бы жить с родителями, чтобы в старости их описать. Да, то есть считалось, что, скажем так, наследник династии, да, который будет тесно взаимодействовать со своими родителями до конца и дней, человек, у которого хороший дворец родителей. Спасибо вам за внимание, встретимся в следующем видео.